привет мои дорогие меня зовут юрий пузыревский и в этом коротком видео я бы хотел с вами поговорить о таком качестве я его называю вовремя стать никем это созвучно с тем как вовремя стать на позицию ученика и на мой взгляд это ключевой навык на сегодняшний день успешных людей потому что действительно общаясь со многими крутыми ребятами которые приходят ко мне в коучинг я понимаю что один из главнейших факторов успеха действительно является отсутствие вот этой вот короны на голове когда человек просто адекватно оценивает свои амбиции, адекватно оценивает возможности рынка, адекватно оценивает возможности своих подчиненных и так далее. Я вам могу рассказать просто несколько таких вещей, которые ну действительно будут вас продвигать и Почему важно становиться никем или важно становиться на позицию ученика? Я вот с такой ситуацией столкнулся в городе Москва. Когда я, уже будучи достаточно известным специалистом в своем городе, в городе Минске, мне вот приспичило, мне приспичило, очень захотелось переехать в Москву. И когда в Минске происходило что? Где бы я ни оказался, куда бы я ни попал, так или иначе меня знали, меня даже там узнавали на улицах, что было очень приятно, конечно, но это взращивало такую вот корону, да. И мне кажется, благодаря этой короне я, я не видел многих возможностей для своего развития. Когда я приехал в Москву, ну, Москва вообще волшебный город в этом плане. Москва очень быстро снимает все короны и все остальное, да, когда там мы видим километровые пробки и в этой пробке по большому счету все равны ну, и во многих других отношениях и когда ты приезжаешь в другой город и тебя никто не знает и ты приходишь на, на любое собеседование либо в любое место и тебя там уже э, не встречают с распростертыми объятиями вы знаете что-то такое классное происходит с тобой вот э... С тобой происходит некое такое отрезвление, что ли, отрезвление, и ты начинаешь оценивать э, свою, реальную, свою реальную, стоимость, свои реальные возможности, потому что на новом месте тебе нужно опять снова э, там, завоевывать доверие, тебе нужно выстраивать какие-то э, связи и я могу сказать, что это, вот, это очень круто. Мне множество раз, и каждый раз на своих тренингах, да, мне приходится, мне не, не то, что приходится, мне нравится становиться никем, да, то есть я как бы. Знаете, я уже достаточно хороший, счит, я, я считаю себя уже достаточно хорошим специалистом в том, чем я занимаюсь, да? Но каждый раз, когда я представляю как будто я ничего не знаю, да, мне э, вот это вот состояние, вот это вот э, умение вовремя стать никем, даже перед своими учениками, оно мне вот помогает каждый раз э, по-новому оценивать себя, по-новому оценивать ситуацию. И знаете, это очень сближает на самом деле с людьми, когда ты открыт ко всему новому. Я снимал видео про критическое мышление, я там рассказывал, когда ты можешь усомниться в своих убеждениях. Так вот, э, вот эта вот позиция вовремя стать никем или вовремя стать на позицию ученика, она э, на самом деле очень классная такая ресурсная роль, когда ты открыт ко всему новому, когда ты открыт к обратной связи и ты понимаешь, что действительно ты можешь чего-то не знать ты понимаешь что ты можешь столкнуться с чем угодно с кем угодно с какими угодно обстоятельствами но когда ты находишься в этой позиции в позиции ученика ты разрешаешь себе научиться новому и это я считаю очень круто дорогие друзья Ставим лайки, если вам понравилось это видео. Я обязательно жду от вас комментариев на эту тему. Мне очень важно знать ваше мнение о том, о чем я сейчас рассказал. Часто ли вы становитесь на позицию ученика? Часто ли вы вспоминаете то, что мы всю жизнь друг у друга чему-то учимся? Для меня это очень важно. С вами был Юрий Пузыревский. До скорых встреч. Пока-пока.